Да нет, нет, норм, вот здесь я всегда с тобой По виду сочка. Давай, за камеру. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, соскучились по лапше. Я лично пропагандирую за пастафарианство, Религия которая несет добро. Нужно кушать пасту очень часто. Ешьте, друзья мои, макароны. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Смотрите другие видео с моего канала. Делитесь этим и другими видео в комментариях и в своих соцсетях. И повсюду им делитесь. А сейчас мы приготовим очередную пасту. Паста карбонара от Увелки. В коробочке под соусом. Здесь два компонента. сама паста, то бишь лапша, то бишь макароны, как для вас неадекватных это еще объяснить. и собственно соус. скрываем делаем отбок, анбоксинг. гнезда, гнезда. похоже, похоже. и здесь собственно сам соус. на пачке написано, необходимо добавить 150 грамм бекона. мы взяли два разных бекона. Бекон по-испански подкопченый. Ну, типа того. А, канадский. Канадский сырокопченый. Вроде чем-то посыпанный. Вроде как бы хрен его знает. От производителя дымов. 150 грамм. И от производителя останкина на тупо бекон. Сейчас мы оба обжарим. Мы сделаем. У нас будет бекона в общей сложности. Не 150, как просит производитель. Именно этой лапши у Велка. А мы сделаем Абсоси у тракториста! Ау! И в итоге, поверх всего этого дела мы используем 180 мл сливок, сыр пармезан, 100 грамм. Сверху красим зеленью. И, естественно, яичный желток. Теперь приступим. Получаем. Закидываем пасту. Пасту у нас в форм в факторе гнезда. Запараллеливаем бекончик. Бекон реально до хрупкости. Не больше, ни меньше. Пошел испанский. А теперь самое время, после того, как наш бекончик обжарился, добавить к нему соуса. Он дал до хрена жира, потому что мы дали двойную порцию бекона. Мы отошли от оригинального рецепта, что был а, на пачке. Поэтому теперь добавляем сливки, добавляем соус из пачки из коробочки, что было в комплекте. Тестим. Сырно. Очень сырно. Вот-вот и самое время будет это все соединить. Ну что ж, дамы и господа. Вот такая вот карбонарочка у нас получилась и от Увелковского а, производителя. Давайте попробуем. Да. Я бомбанул побольше бекона, чем они хотели. Здесь мать его триста. Заебись или хуё. Блядь, ну это круто. Ставьте лайк. Потому что ну что пошло не так, или может быть. В общем, это вкусно. Как минимум по соусу. Сейчас давайте попробуем. Давай. Во! Это гораздо больше положенного бекона. Это стало жирно. Дамы и господа, я настоятельно рекомендую Увелковскую лапшу в коробках. Именно вот в данный момент. Данный вид э, карбонара, это, блин, прям вот здесь они угадали. И с лапшой, и с соусом, и с ингредиентами, которые под нее нужно подобрать. Обалденно, это просто, просто шикарно, я тебе те и делаю. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео. Вам не сложно, вам по-любому не сложно. А мне приятно. Если вам сложно, а мне неприятно, то как бы продолжаем. В том же духе, ставим лайк этому видео, репостим его, пожалуйста. Дальше идут у меня будут не только кулинарные ролики. Подписывайтесь именно поэтому на канал. Ставьте колокольчик. Я прощаюсь. Ребят. Она где-то кончится. Дамы и господа. Да ты заебал. хэппи вот когда ты делаешь вот такие вот, без предупреждения, они самые лучшие получают. А я еще не видел, Это потому что они... Давай водки мне больше. Положено. Это водки сухо. Что, есть какое-то положено? Извини, я автор этого канала, я решаю, сколько этого положено. На каком моменте мы обосрались, блять? Как это происходит?